Ребята, привет! Сегодня мы начинаем строительство нашей замечательной кухни. Начинать будем, конечно, с каркаса. Мы отказались от идеи Икеи, в общем, от готовых ящиков, потому что они нам не подходят по форме прицепа. И э, хотим также использовать весь материал, который мы купили, поэтому кухню будем делать из того, что у нас есть. У нас есть мини-чертеж небольшой, и, в общем, вот здесь можете видеть... Нашу кухню, Сейчас я покажу поближе. здесь камера сфокусирует. А это, в общем, рисунок нашей замечательной кухни. Она находится в задней части прицепа, как вы помните. И, в общем, грубо говоря, дверь прицепа идет вот так, да, задняя. Это жилая часть внутри прицепа. То есть вот эти два ящика будут находиться внутри прицепа для всяких трусиков и футболочек. А это уже кухонные ящики с другой стороны, куда, в общем, вилочки и ложечки ставятся. Ну, и, в общем, за моей спиной вы видите наш самодельный конструктор Лего, который в будущем станет каркасом нашей чудесной кухни. Детали более подробно мы, наверное, сами обсудим уже, когда наверху будем их скручивать и склеивать, потому что здесь мы в, нашем, в нашей рабочей комнате их только вырезали. Соответственно, вот такие немножечко непростые получаются детали. Как они, как они потом сложатся в каркас, мы вам покажем. Все детали у нас максимально облегченные, то есть максимальное количество дырок, которые можно у них было вырезать, мы вырезали, потому что каждый грамм имеет значение. Как вы знаете, в общей сложности несколько килограммов дерева лишнего было вырезано из каркасов нашей кухни, просто для облегчения прицепа, его общей массы. Вот. Ну, соответственно, на заднем плане вы видите уже каркас кухни, который дополнительно будет также распоркой для стен нашего прицепа, потому что это тоже играет большую роль для стабилизации в общем, общей конструкции. Ну что же, ребята, я вот не самая огромная женщина на этой планете, но, как видите, вполне себе спокойно поднимаю значительную часть нашего конструктора кухни, так сказать. Поэтому давайте поднимаемся наверх и идем клеить. Пойдемте. Ребята, а вот мы и наверху занимаемся склейкой нашей кухни. Не все было просто, но мы старались, страдали целую неделю. Вот. много работы было сделано. Нам надо огромную прочность. Мы профрезеровали дюбеля, потому что наша кухня, она будет держать наш весь прицеп. Мы не забываем, у нас будет тест драйв по России, из-за этого мы делаем все вдвойне сильнее, чем мы э, планировали с самого начала. Мы помним дороги русские, вот. и время покажет, что у нас получится. В общем, начинаем склейки. Mm-hmm. <laughs>